Итак, приветствую вас, раки, а также тем, у кого есть в этом знаке несколько, там, две-три личные планетки. Для вас этот прогноз тоже будет актуален. Посмотрим, что же ожидает вас в октябре. Ну, первого числа. Обратите внимание, Венера будет находиться в вашем символическом четвертом доме, дома, дом семьи. Это значит, что вы будете расположены к членам своей семьи очень доброжелательно захочется что-то сделать для них приятное. В оппозиции к Юпитеру это значит прыгнуть выше головы. Ну, например, сделайте какой-то шикарный подарок близкому человеку. Сделайте какой-то такой широким жестом поступок. Ну, в самом таком, наверное, простом варианте это просто захочется предаться каким-то искушениям, наслаждениям. Ну, в общем-то, смотрите, не переусердствуйте. Далее, у нас 1 числа Меркурий заканчивает движение Ортроградное, наконец-то становится прямым, и поэтому дела идут в гору. Будет легче осуществлять задуманные намерения, можно менять работу, сферу деятельности, строить новые проекты. И первая неделя октября будет в этом крайне для вас благоприятно. 10 числа Меркурий закончит свое движение по вашему третьему дому, который отвечает за какие-то короткие поездки, договоренности. И перейдет четвертый. Четвертый, как я уже говорила, дом семьи. Он благоприятен для тех, кто занимается собственным бизнесом. Также благоприятен для каких-то поездок, мероприятий различных с вашим партнером. Но учитывайте, что там 11-12 числа будут крайне напряженное время, когда Меркурий станет в оппозицию к Юпитеру. И это, знаете, будет период, когда вы можете переоценить свои возможности и натолкнуться на неприятие со стороны вашего партнера, ваших действий. Это может быть не только тот партнер, с которым вы проживаете, но тот человек, который ну, может находиться в стенах вашего дома. Еще с 8 числа Плутон становится прямым. Это его положение тоже будет в доме вашего партнерства, и он может начать трансформировать ваши партнерские отношения. Ну, не, не начать, а усилить, поскольку он там уже находится достаточно длительное время. И я бы сказала, что это будет что-то похоже уже на окончательный Марс-бросок, знаете, как на шлифовку, уже на то, что должно окончательно сформироваться возле вас. Конечно, лилит в вашем первом доме, это точка искушения, она не будет давать вам покоя, что-то вы можете видеть сквозь призму Розовых очков, даже это не розовые очки, это скорее вот какие-то искушения, связанные с собственными желаниями. Трудно будет немножко бороться, но партнер будет вам помогать в этом. Одновременно в этих же числах Марс будет формировать напряженный аспект, точный к Марсу, к Нептуну. Значит, тут будет задействованы 9-12 дома. Знаете, какая-то неприятная ситуация может быть издалека. Или подлость из-под или получение какой-то лживой, неправдивой информации. Может быть, знаете, информация, которая может вас уколоть. Это может быть связано с дальними дорогами, и вообще с новостями издалека. Это буквально пару дней, может быть, даже меньше можете на себе ощущать. Ну, вообще, вы просто запомните так, что вот с 10, 11, 12, вот этих вот три дня желательно ну, как-то избегать каких-либо крайностей во взаимоотношениях и вообще во взаимодействии с, в обществе, с обществом. 13-14 это день примирения, гармонизации взаимоотношений со своими близкими, плюс здесь еще аспект Сатурна в восьмом доме указывает на то, что могут как-то благоприятно решиться дела, связанные с материальной частью, где-то получится выбить свои денежки или можете может, смело рассчитывать на деньги ваших партнеров что-то здесь может потихонечку как-то пойти вперед и кстати по четвертому дому это могут быть какие-то хорошие крупные приобретения для дома, для семьи в этот день будут поступки полностью под контролем находиться и собственно цель будет оправдывать средства Удачные договоренности относительно недвижимости. Также могут быть покупки, продажи или аренды. 18-19. Посмотрите, сколько красных аспектов. А это все говорит о, большой, о большом количестве энергии, которая будет распространяться по разным сферам жизни. И тяжелее всего будет решать... Вопросы именно по таким сферам, где образуются те аспекты. Для вас это финансовая тема будет важна, и также взаимоотношения с коллективом и дети, хобби, увлечения. Что поможет? Поможет разрешить ситуацию. Опять же, ваши домашние вас поддержит поддержат и помогут выйти из какой-то крайне затруднительной ситуации. 23 числа ожидаются два важных события. Во-первых, Сатурн становится прямым, планета, которая управляет военными действиями на данный момент. И еще и Венера переходит в Скорпион. Ну, смотрите, для вас Скорпион это пятый дом, дом любви детей хобби, увлечений. И можно сказать, что начиная с этого периода ваши чувства могут приобретать более такой интенсивный оттенок, колебаться от глубокой любви до ненависти к своему партнеру, также это могут быть такие очень сильные собственнические устремления, желание выяснять отношения, проявлять даже некоторую агрессивность. Но, с другой стороны, здесь могут быть страсты. Ну, то есть эти отношения будут интересны тем, у кого в картах есть также еще огонь, поскольку здесь будет очень много чувств, то есть период, когда будет много чувств, много чего будет выходить на поверхность, то есть будет отсутствовать некая, знаете, такая спокойная реальность. Будет что-то похоже, знаете, как на американские горки. Здесь, слава богу, Сатурн будет образовывать еще и благоприятный аспект Меркурию, а это уже указание на то, что, может быть, все-таки ума хватит договориться, проявить сдержанность хотя бы в своих словах, в своих действиях, выражениях. Еще это указание на то, что будет принято правильное решение, правильное распределение ресурсов. 26-27 можете почувствовать какое-то сопротивление со стороны вашего партнера, давление на вас. То есть такой немножко, мягко говоря, конфликтный аспект, но поможет все-таки ваша сдержанность, внутреннее самообладание найти правильные слова или перенаправить свою энергию в другое русло. В 29 -го. Меркурий не только переходит Скорпиона, значит наступает время, когда будет тяжело э, держать язык за зубами и правильно выбирать выражение, но еще и образуется, э, видите, аспект очень точная оппозиция Венера к Урану. Крайне неблагоприятный период для взаимодействия с детьми для каких-либо знакомств, любовных встреч, свиданий, ну и вообще нечто такое эксцентричное вот в вашем поведении может навредить вашим отношениям. Поэтому ну, пару дней постарайтесь как-то поддержать себя в руках. 30 числа Марс станет ретроградным на достаточно длительный период, и вы почувствуете, что ваша энергия, активность по этому Марсу по 12-му дому будет остановлена или заторможена. Может появиться ощущение замкнутости, зависимости от неких внешних обстоятельств, когда приходится заниматься не тем, чем хочется, а тем, чем нужно заниматься. Напоследок у нас остаются еще два события, по ним приготовлю отдельный прогноз. Это полнолуние 9 октября, а также новолуние, которое совпадает с началом коридора затмений. Это солнечное затмение 25 числа, поэтому следите за прогнозами. Желаю вам хорошего месяца и до встречи в следующих видео.